В наших очках тебя не узнать. Команда КВН «Маранц»! Хочешь сами был так, И решать его какого. Весна пришла, Это очень приятно. Ластяна отлично семья, И к мы не худеем. Ты лучше смотри, Сейчас а -а -а. Так, девочки, остановитесь! Живут, я, зацом, не... Девочки, я смотрю, у вас пост вообще стороной обошел. Ильвина, думала, одела леопардовые лосины, всю быстрее бегать начнешь? Ты просто бегать начни! Лежатый полицейский, ровная дорога, зебра. Диана, ну что ты начинаешь? О, -о, -о а что тут у нас? как вы не поймете, начало сезона одна восьмая вашего тела висит. Где она? Ладно, шучу. Как вы просто, как вы не поймете, девочки, мальнеть такими танцами не удивить. Вот хорошо, что я постаралась. Джессика? Little boy, little boy. Девочки, теперь она в нашей команде подает миниатюры. Ну что, Депра. С вами женская команда КВН далеко не женским названием. Ну что ж, пока! Вот так. Ну, как вы поняли, мне не важно в каком клубе танцевать. В кошельке у каждой девушки можно найти абсолютно все, случайно на кассе. С вашим 130 рублей у вас есть скидочные квадраты? О, да, конечно! Секундочку! Так, ритуалит, визгуш, спортмастер, дочки, сыночки, мамочки и папочки, кальянная мята, кальянная качели, кальянная ука. Давайте без кальянных. Ну, ладно. Детский мир, автомир, животный мир, мир рыб. Так, контурная карта, ампулаторная карта, каха, карта. Так, ага, справка с бассейна, мыло с отеля, Черная карта, будешь счастливой. Так, ага. Рив, куш, а вот, пожалуйста. А под наличными или богат? Ну, Альфа-банк, Сбербанк, Атфонд-банк. Персонажей. Вот, например, девушка-переговорщик. Успокойся, давай просто поговорим. Девушка-Андриса. А -а -а -а -а -а. Все, что ты говоришь, смешно! Девушка-учительница. А ты подумай, подумай! Девушка из паспортного стола. Ура! И, наконец, девушка-Путин. Следующая миниатюра продлит вашу жизнь. Такая ситуация может произойти с каждой мамой, которой сын отдал старый телефон, позабыв поменять рингтон. И так где-то в гостях. Абдулина, это что за две полоски? Ну У меня там родители просто на дачу уезжали, и так получилось. А я не про это, но а полону ну, у мне полос. Так, сегодня сдаем кросс, Где мой свисток? Телефон, деньги на питание, шапка лыжня России. Ага, вот он. Диана Ильгизовна, давайте лучше косички заплетать. Да, я не поняла. У нас уже... Ладно, урок окончен. До свидания. Короче, в раздевалку переодеваться, девочки. Стоим. Стоим. Стоим. Стоим. стоим а теперь пописать. для этой игры мы потолстели. Да ладно, шутим, не специально. С вами была команда Каменмарат, команда с характером.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 Квест-проект на мосты. Вы ключевой герой на нашей сцене.